Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стоймин, канал Добрый Гены. Я продолжаю строительство своего разумного дома и в этом видео я расскажу и покажу, каким образом я буду армировать четвертый ряд, ну и все, естественно, последующие ряды с помощью композитной арматуры диаметром 10 миллиметров ну и наверное сразу хочу отметить что самое трудное во всей этой композитке – это ее размотать она смотана в мотки по 50 метров и следовательно там даже в инструкции написано что необходимо два человека но у меня двух людей нету я один строю все это поэтому я выбрал такой вот способ с помощью 6 метровой доски прижимая этот рулон после чего разматываю все эти проволочки, ну и следовательно после этого убегаю, вытаскиваю доску и арматура сама произвольно разматывается. Естественно, для этого необходимо какое-то ну, пространство на участке. Но у меня, слава богу, все это получается. И таким образом я размотал 4 мотка по 50 метров. Именно столько мне нужно было, чтобы нарезать арматуру не только на первый ряд, но и на все ряды первого этажа, так как затаскивать ее уже на выше и выше будет неудобно. Но и в принципе сразу нарезал и потом уже не отвлекаться вот на эту процедуру. Поэтому имейте это в виду режется арматура очень легко с помощью обычной болгарки и обычного самого простого диска по металлу после того как вся арматура была разрезана необходимо ее просто скрутить по углам обратите внимание на то каким образом я делал штрабление углов об этом есть даже отдельное видео с помощью фрезера в общем сматывается это все вязальный проволокой с помощью крючка у кого нет крючка можно воспользоваться пассатижами вот. и сейчас я наверное уже возьму камеру и покажу каким образом у меня все это сделано начнем по порядку таким вот способом надеюсь видно солнце немножко светит тени все это скручивается здесь она лежит очень ровно никуда не выпирает здесь то же самое примыкающей стене сделано таким же образом, ну туда не пойду, там аналогично покажу еще вот, кстати, весь инструмент моя тень, который необходим, так. а вот тут вот необычный угол, все это уберу, здесь вот так вот и одновременно сразу здесь тут и примыкающий и изгиб стены внешний и внутренний, в общем такой вот угол на самом деле ничего сложного нету, нигде она не выпирает. Могу нажать на нее. Все. Все четко. Можно обратить внимание, что тут нет никаких сложных моментов. На самом деле с этой арматурой работать достаточно просто. единственно конечно, надо работать в перчатках, потому что она колется. Ну а в целом, теперь ее осталось только залить клеем. По аналогии. Как я делал это с первым рядом, когда заливал металлическую арматуру. Вначале заливаем штробы, потом опускаем арматуру. Надеюсь, вам это видео понравилось. С вами был Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Оставайтесь на связи, пишите комментарии. Пока!